Последнее плавание мощнейшего линкора Америки. А что на вертолете? Вот эта красавица. Мисс Июль 89. Обожаю свою работу. Праздник удался. Они всех сразили на повал. Представьте, что этот арсенал тактического ядерного оружия попал не в те руки. Пентагон представить не мог. На 4 минуты раньше. Да я молодец. Группа террористов захватила контроль. Будете президента. Они упустили из вида лишь одно. Кока. Стивен Сигал. Отпустите! <связывая> Ты спецназа или типа того? Нет, просто Кок. Oh, Господи, нам конец. Том Милли Джонс. Он явно непростой кок. Все действия координируйте с нами. Есть, yes, сэр? Вижу, вы слушались моего приказа. Вас понял. Райба из морских котиков. Спец по ближнему бою. Взрывчатки. Назад! Оружие и тактики. А еще кок. Немец обнаружил два томагавка, выпущенных с Миссури. Их цель — в добрый путь, Стивен. Сигал. Мы уже встречались. Том Милли Джонс. Было дело. До встречи в аду, дружок. В осаде. Under siege.